Утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада. Это гляделка на недельку 7 по 13 сентября. 1, 2, 3, 4. Выбирайте любое времечко в комментариях. Я поговорю с теми, кому это интересно. Другие мои, давайте новая неделя. Новая вкуснотеева. Записано, кстати, это уже... Этот расклад будет записан за две недели до этого выхода, если что так интересно. Поэтому... Да, записываем немножечко заранее, заранее, К этому моменту, я думаю, что я уже буду в, в, в строю, возможно. Ну, если все со мной будет хорошо, мало ли. А поэтому давайте дальше. А здравствуйте, кто выбрал зеленый вариант? Гляделка на недельку 7 по 13 сентября. Гляделка на недельку 7 по 13 сентября. Ну, как-то тяженько, тяженько, тяженько, тяженько. Ну, дорогие мои, на логику будете, прям сразу скажу, опираться больше. Да, в принципе, какие-то новые вдохновения, новые вения и новые какие-то вещи могут прийти в вашу жизнь. Да, дорогие мои, то есть неделя не ужасненькая, немножечко десятка мечей, как некий, возможно, переломный момент, либо заканчивание каких-либо э, в начале недели, прям заканчивания, а возможно, каких-то секций, а возможно, каких-то работ, либо э, подходит к концу, соответственно, какое-то, какая-то, какая-то какая что что именно? Возможно, чей-то отпуск Возможно, чье-то времяпрепровождение Что-то здесь Подходит к концу Именно это с начала недели Возможно, тут Не издержки Возможно, какое-то подведение неких прям итог итогов. Давайте так. Это как все-таки вариант такой тоже, я могу бы сказать. Возможно, проглядывание всяких итогов по своей жизни и тому подобное. Пятерка жезлов могу сказать, что некое такое соперничество, соревнование, некое наживца. Можете либо вы схватить какого-то человека, либо вас, прям сразу говорю. Ту стройка, в принципе. У вас тут некое новое вение, новая, новая любовь может даже проигрываться, а почему бы и нет. Ну, у вас что-то приятно, что-то интересное, взрыв эмоций и чувств. Потому что еще туз жезлов у вас. Возможно, все-таки некоторые переписки, либо некоторое общение, которое очень сильно будет приятно все-таки для вас по большей степени. Ну, давайте поточнее. Но по большей степени будет приятно, возможно, рисковатым просто, как сам диалог будет присутствовать для, у некоторых людей по в сочетании с другими людьми. Здесь, кстати, некое, возможно, новое стечение обстоятельств, либо некоторое новое сотрудничество, тоже могу сказать. Но, возможно, новые даже связи здесь могут быть налажены, если идет сфера работы. Поэтому, дорогие мои, неделя очень даже неплохая. Что-то в начале как-то, да, похандришь, похандришь, это как вариант, но я бы даже не сказала, что... здесь больше какое-то заканчивание, какой-то, возможно, ситуации в вашей жизни, возможно, именно семейной какой-то э, ситуации, либо связано что-то с семьей, что-то у вас оканчивается, либо у кого-то из вашей семьи. Э, Пятерка жезлов, какое-то прям соперничество, дух, дух и все такое, на живца, а тебе слабо, не удивлюсь, если если кто-то здесь в какой-то день такой скажет. И после все такое вкусное, интересное, возможно, откладывание каких-то средств, также диалоги э, очень сильно интересные и правдивые по своей природе. Поэтому, дорогие мои, вот приятная, классная неделя, даже э, с десятками мечей в начале. Прям классненько Прям здорово, интересно. Есть новое вене на этой неделе. Возможно, что-то вы новое для себя подчеркнете новое вдохновение, новые желания, новые хотелочки. Вот я хочу все я знаю что я хочу зимую шубу все и вот все пошла шуба мужики смотря мой расклад скажет какая-то овса ты ч ⁇ прошу бы ты напомнила но здесь все самое вкусное приятненькое все равно на неделе ожидает но здесь очень сильно интересные будут диалоги с другими людьми Возможно, даже некоторые советы Либо какие-то такие ситуации Очень даже в новинку для вас Будут поэтому, дорогие мои Короче, как-то приятная неделя Классная, здоровская Замечательно Давайте дальше Здравствуйте, кто выбрал темный вариант Гляделка на недельку с 7 по 13 сентября А вдруг кто на стрим заходит Просто так для того, для какой-нибудь информации так, прикинь, Типа зашла на стрим Вот чью информацию услышала, то и правда Ну, такое тоже возможно Поэтому давайте. Ваша гляделка на недельку 7 по 13 сентября. Шестерка мечей, пашев. Ой, ой до познания, да, да интересно, да согласованность с самой собой. Ой, вот здесь очень сильно приятная неделя, кстати. Знаешь, вот что-то похожее здесь может прослеживаться. В настроении какая-то некая инфантильность, но я бы сказала: здесь инфантильность и легкость, а не инфантильность, как некоторая такое рассеянность. Не, не рассеянность, здесь какое-то легкое. Возможно, какие-то новые события в вашей жизни. Вы у всех все новое, что самое интересное прям идет. У всех вариантов, как ни, как ни посмотри новые какие-то познания, возможно, новые сообщения, новые какие-то диалоги. Здесь и тоже, вот здесь тоже может прослеживаться новые люди в вашу жизнь, возможно, даже поклонники. А здесь чё так? Дорогие мои, если кто вдруг... А вдруг кто-то одинокий? Прям, вот этот, прям идеально. Новая какая-то ситуация, новые люди, приятные события для вас ожидают и какая-то согласованность внутри себя с самой собой. Здесь больше на позитиве вся энергетика и вся неделя больше рассчитана. Давайте к рыцарю чашу еще императрица, а о а бы и нет. Давайте еще к императрице. А, смертиш... а к смертишке. Дурак. Поэтому вот здесь, да, здесь присутствует некий рост, вне зависимости от того, от того, каких вы нравов, вы будете расти, даже если вам 70 лет, дорогие мои. Вот здесь вот здесь я бы сказала, немножечко некий духовный, возможно, рост, либо рост именно в плане вашего головного мозга. Я бы сказала, даже, даже если вы думали, что вы дошли до потолка, поверьте, это не потолок, у вас еще накроет еще что-то новое вы для себя узнаете, познаете, а возможно для себя интересных новых людей встретите в этот а, интересный, замечательный день. И даже неделю. Поэтому, дорогие мои, очень приятная неделя. Напитана, кстати, новыми людьми. Еще раз новыми людьми. Возможно, новые даже поклонники, либо новые связи у вас здесь будут присутствовать. Не исключаю, все равно, я тут подытожила, я бы сказала, здесь к рыцарю. Чаш. Все равно новые люди здесь ожидают всех всех всех всех всех. Я бы сказала так. Не не старая, больше новая. Возможно просто легкие легкие сами по себе растущие. Возможно люди будут с какими-то женскими чертами, даже если мужчины. Поэтому, дорогие мои, вот короче как-то так. Если, если на самом деле тут загадывает человек достаточно в возрасте, и который говорит, что я все знаю на свечу что меня учить, что ты меня учишь, ваша неделя чему-то очень сильно научит, даже по итогу, если вам даже в 90 тут лет. если А, а, а мало ли, мало ли. Поэтому, дорогие мои, здесь больше на приподнятости духе. Можете что-то ожидать для себя, возможно, каких-то вестей, либо весточка издалека. Новые события, новые берега, новые люди классно. Здорово, приятно и комфортно. Но ну, будете как-то согласованностью внутри самой собой, либо с самим собой. Ну, вот здесь я бы сказала как так, да. Да, неделька вас заставит подумать и типа будут распудить и раскидывать своими мозгами. То есть вот здесь вот какая-то неделя больше. Если вы считаете, что это приятная неделя и все, и не надо ничего париться, здесь, к сожалению, либо к счастью, вас накроет так, что надо немножечко попариться, но ну, именно как в мозговой деятельности. То есть это... Да, легкая неделя, да, инфантильная, но не настолько, насколько, не совсем настолько, чтобы ничего не делать. Здесь будет какая-то запара, здесь будут какие-то вещи, которые вы будете раздумывать, думать и при этом расти. Я вот к чему хотела сказать. То есть немножечко смерть у нас а, с, с это, там, если что, это, с небес на землю, то вернись. Алло, алло, алло, я тут, земля тут. Вот. Поэтому немножечко здесь, вот именно э, смерти с императрицей, с дурачком, немного я бы сказала здесь. И, судя из расклада в начале, э, я бы сказала: немножко с небесной землю то вас возвратит, но неделя все равно также будет, не исключая, все равно легкой. Но заставит попариться как-нибудь, особенно ваши мозги. Поэтому, дорогие мои, возможно, какие-то решения, возможно, даже другие люди вам какие-то вещи предоставят в вашей жизни, что заставит вас немножечко изучать действительность такой, как она есть. Интересно сочетание слов, быстренько и тому подобное, да? Поэтому, вот, короче, как-то так. Здравствуйте! Кто выбрал красный вариант? Гляделка на 13... с 7 по 13. 13 седьмого по тринадцатое. Ну вот здесь немножечко такая такая вещь. Знаете, как люди будут сами по себе, люди будут именно идти то, как они знают, то, как они умеют, возможно, не опираясь ни на чью либо помощь, как вариант все-таки. Но э, я не исключаю также помощь. Вот знаешь, этот вот как сказать-то. Это как вожак, вожак стаи, который, в принципе, никому ничего не просит, но при этом помощь здесь может быть, присутствовать и она, бы, и она быть рядом. Вот здесь немножечко гляделка, она больше с акцентом на том, что я буду рассчитывать на свои силы. Возможно, просто от вас потребуется в данной неделе какая-то ваша сообразительность, ловкость, а, возможно, везде и сразу будете одновременно. Возможно, вас просто будут разрывать некое дела которые требуют вашего вмешательства и вашего возможно снабжения какими-то ресурсами поэтому дорогая э, дорогая либо дорогой здесь вот такой, такая неделя немножечко напряженная в плане того что возможно вас будут люди э, разрывать сами вы бабушка бабушка Господи. Господи, что за вот ш, что за консерватизм? Что это такое? Я вот не понимаю. Давайте дальше. М -м -м -да. да. ну здесь вот какая-то головная боль может присутствовать, возможно, просто голова будет болеть болеть по всяким вещам, проблемы Возможно, правда, разрывать как-то будут Как-то вас, ваши решения От вас все зависит, тому подобное Вы там, вы здесь, здесь тоже возможно Если вы не работаете на такой работе Возможно, работаете в каком-то спокойном режиме То я могла бы сказать Вот сами на себя как-то рассчитывать Возможно, никого не слушать И немножечко воспринимать кого-то в штыки Здесь немножечко вот такие ежики здесь могут быть Вот ежики, да вот э, Неделька ежиков Возможно, колки сами ситуации, либо вы так будете сами, колки по отношению ко всему остальному. Но здесь неплохие деньги, можно иметь, кстати, либо неплохие результаты по итогу очень даже. Но здесь я думаю, что э, у некоторых здесь игра стоит свеч, даже очень-очень сильно. Возможно, какие-то деньги, возможно, какие-то получки, возможно, какие-то платы, налогов и все вроде вроде тип топ макияж день наш. Да, все классненько. Возможно, даже с какими-то борь борьба с какими-то счетами окажется успешной. <laughs> Поэтому вот здесь, короче, игра стоит свеч. То есть игра э, неделя непростая, но она стоит тех затраченных усилий, которые вы затратите. Поэтому давайте а, дальше Вот если что, это Балиру Вроде как А не Бабушкин, прикид Дедушка, блин Выскочился у нас на стриме Умный, умный Беси меня. Не беси меня, не раздражай а Давайте дальше Гляделка на недельку Здравствуйте, кто выбрал светлый вариант С 7 по 13 сентября Ваша гляделка на недельку Гляделка на недельку 7 по 13 сентября С 7 по 13 сентября У вас гляделка Так, ну у вас немножечко Ребят, ребят кто хочет Ну вот да Тяжеловатая неделя для этих людей. Если вы мнительный человек, правда, закрой расклад и даже не смотри. Вот я, прям, вот я тебе гарантирую, не стоит. Если ты мнительный, вот тут вот, вот, все боись, не бойся, не бойся. Но здесь немножечко такая, знаешь, победа над собой, прочность, все дела. Возможно, что-то будет не получаться с первого раза. Здесь надо совет выкладывать, это обязательно. Немножко тяжеловатые карты, возможно какие-то катаклизмы, ЧП, также могут здесь поломки, здесь могут, кстати, у людей что-то ломаться и при этом какая-то бодичка не в теле, именно с денежными какими-то ресурсами, могут быть невыплаты своеобразные и своевременные. Поэтому, дорогие мои, немножечко, вот здесь тяжеловатая неделя для а, такого количества людей, если кто загадал, тут вариант такой у нас интересный. А, возможно, ЧП прям очень сильное, поэтому если вы где-то работаете и связаны с ЧП, это, соответственно, ва ваша вторая жизнь, а вот если кто а, обычную жизнь идет и с ЧП не связан, здесь могут быть какие-то чрезвычайные ситуации, случаи, которые вы не предвидите, которые вы не предвещаете, а они настали. А, дорогие мои, так что, так что смотрите, может быть где-то надо что-то вовремя чинить, чтобы это не ломалось до конца. А если ломалось до конца, то понимаете, что это сломается все дела. Здесь может, кстати, вот по такому сочетанию очень сильно проигрываться. Но это типа вот, знаешь, это я заклею обои завтра, хренакс, ты, ты проснулся, а обои на тебе. Поэтому, дорогие мои, давайте совет прям сразу, мне прям по-другому прям я не знаю, давайте совет тяжелая неделя отвоевание каких-то границ возможно захождение на новых а возможно вас бухта барахта куда-нибудь вот отправит а вы туда еще не ожидали что туда попадете то есть вот здесь вот не это вот вот эта неделя 4 варианта а эта неделя больше подходит на вот зайка бросила хозяйку под дождем остался зайка и вот здесь вот зайки зайки которые остались под дождем если вот неделя хорошая, поверьте, вы ошиблись, вы ошиблись а не я. Ну, блин, ну по сочетанию смотрите сами, если что, когда будете смотреть. Давайте совет. Совет для вас. Семерка пентаклей Король Чаш. Ну, логично, думаю, Паш, логичнее еще. Конечно, же. Ж. Все бывает, дорогие мои. Вот знаешь... Ну, бывает. Вот это вот сочетание семерка Пентакли. Это вот наши результаты, не результаты, какие они есть, нету. То есть здесь женщина, она беременна, но она срывает яблочко еще зелененькое. То есть какие-никакие результаты есть, король чаш больше основывается на ваших чувствах, и эмоций, то есть больше, конечно же, здесь, возможно, эмоциональная поддержка, возможно, вас кто-то нуждается, либо вы, но это немножечко, я бы сказала, не особо верно. Не особо верно именно такая трактовка именно с пожум мечей. И здесь и с колесом фортуны, только мечей и мир. Здесь больше как, вот знаешь, как... Ну бывает, ну вот такое бывает жизнь. а что же делать? То есть здесь не то, чтобы быть готовым навострить какие-то ушки. Нет, здесь больше как-то с пониманием относиться к ситуациям, больше король чаш, я бы сказала, немного в таком контексте. Больше, да, больше понимания, больше, возможно, вашей дальновидности понадобится. Но я бы сказала, что здесь... Просто бывают такие ситуации, где надо что-то пережить. И где вот, вот, вот бывает, что жизнь делается не так, как вы хотите. Вот немножечко я бы вот сказала бы именно с привкусом вот этой колесо фортуны, именно с миром. То есть иногда бывает, и стройка мечей иногда бывает так, что вот ты не ожидал, либо ты не хотела, а вот это случилось. Такое бывает. И вот здесь вот именно совет больше как... Я, я бы не сказала подготовиться. С пониманием относиться к тому, что вы имеете, и к тому, к чему вы пришли. Давайте так. Возможно, все случилось не случайно и не с Почему я бы сказала по семерке Пентаклей с колесом? Ну, возможно, какие-то какие вещи по мечей, допустим, какие-то неприятные для вас, они а, ожидаемы. Ожидаемые, но... Возможно, кто-то про Ну, как вариант, такого может, в принципе, проигрываться. И вначале, я сказала, там семерка жезлов такую очень сильно может проиграться. И потом. Поэтому с пониманием относитесь к таким интересным периодам вашей жизни. Здесь больше, я бы сказала, как-то. Так, возможно, будьте как начеку наготовить, да, но вот здесь и нету там рыцаря, я бы сказала, то он должен, ну, паш должен быть в начале хотя бы, но не семерка, здесь больше семерка как-то с пониманием, и возможно, не время для каких-то вещей, либо каких-то событий в вашей жизни, возможно, просто торопление их большое. Поэтому, дорогие мои, ну, вот, короче, какая-то такая интересная неделька, все бывает. Неделя не из простых, но Чё выложила? Чё мне еще сказать? Поэтому, если вы человек на прямо вот закрывай, не смотри, вот-вот-вот забей вообще на это, не стоит. Не стоит это даже слушать. Но если все таки ты хочешь что-то для себя подчеркнуть, ну, тогда послушай, тогда посмотри, а, возможно, прислушайся. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за то, что вы были со мной. Желаю вам всего самого лучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарий, ставьте комментарий и лайк обязательно. Подписывайтесь также на колокольчик, прям поставь колокольчик, чтобы не пропустить следующие новые видео. Также есть интересные спонсорство, которые дают свои преимущества. Посмотри, какие интересные. Поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.